Если стоимость товаров, работ, услуг по акту сдачи приемки отличается от цены государственного контракта, какие данные необходимо указывать в поле «Стоимость поставленных товаров, выполненных работ и или оказанных услуг» подраздела 6.5 «Сведения об актах сдачи приемки». Если стоимость товаров, работ, услуг по акту сдачи приемки отличается от цены государственного контракта, то в поле «Стоимость поставленных товаров, выполненных работ и или оказанных услуг» подраздела 6.5 «Сведения об актах сдачи приемки» необходимо указывать сведения в соответствии с актом сдачи приемки. В поле «Причины отклонения от ожидаемых результатов» необходимо указывать сведения о причине отклонений от количественных и качественных результатов, предусмотренных государственным контрактом в части поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг. Какой код ОКПД-2 возможно применить для закупки прокладка локальной вычислительной сети по помещениям? Для закупки прокладка локальной вычислительной сети по помещениям возможно применить код ОКПД-2 43.21.10.170 работа электромонтажной по прокладке телекоммуникационной проводки. Можно ли редактировать первый раздел мероприятия по информатизации, если оно находится в статусе «Обработано в ЭБ»?